Друзья, под прошлым видео, короче говоря, продал Apple Watch, мы смогли набрать одну тысячу лайков, даже больше. Поэтому этот выпуск будет от лица троюродного друга. Также на протяжении всего ролика он будет подтанцовывать, как мы с вами и договаривались. Друг, передаю слово тебе. Действуй. Спасибо, можешь идти отдыхать. Короче говоря, продал айфон. Это был солнечный фонник. Как обычно, я сидел за компьютером и познавал дзену. Спустя 5 минут познания истины на мой фон пришла смска. Это был какой-то спам. В сообщении говорилось, что можно продать старый айфон и купить новый с выгодой до 100%. А что, заманчивое предложение, это, ну все-таки это мошенники. Ведь мой iPhone был еще хорош. И даже очень хорош. Единственное, что меня не устраивало, это его вес. Он был как кирпич. А так на нем все превосходно работало. Я мог с него позвонить, сфотографировать, отправить сообщение Артепу, затем снова позвонить, поиграть в единички, нолики, написать пару заметок, посмотреть акции, затем снова позвонить. Так все, мне нужен новый iPhone, но сначала я продам это. В этот раз я уже решил действовать решительнее. Алло, здравствуйте, это экстренная служба по уходу за домашними котиками. Отлично. А вы обслуживаете только котиков, а старые телефоны вы не обслуживаете? Жалко. Надо было заинвестировать телефон под собачку. Может быть они бы сделали исключение, обслужив собачку. Тогда я открыл барахолку через компьютер. Версия его слишком устарела на моем iPhone для такого модного приложения. Создал объявление. Сделал качественные снимки сначала себя, а потом и айфон. А зачем себя? Ну, чтобы девушки, например, на объявление клюнули. четко Наступила среда. Я проснулся, умылся, побрился. Решил посмотреть статистику объявления. Снова пришла смска от спам-сообщения, где предлагали купить мой айфон, обменять его на новость, выгодой до 120%. Ладно, попробуем. Пусть сейчас я был дома с полным мешком денег и новым iPhone 12 Pro. Уже как неделю я пользовался своим новеньким iPhone 12 Pro. У него был классный дизайн, быстрый процессор и отличная камера. Правда, он все еще не включался, потому что даже после продолжительной зарядки в 24 часа и внутри него что-то барахталось. Но мне сказали, что это нормально. iPhone должен включиться через недельку другую. Я был доволен. Могу сказать, что единственный минус этого iPhone 12 Pro это то, что у вас этого телефона нет, а у меня такой есть. Даже стрясущаяся штучка внутри. Хм, хм, хм, хм. Короче говоря, продал iPhone. Друзья, большое спасибо за ваши лайки, просмотры и подписки. Нам очень приятно. Если этот ролик соберет одну тысячу лайков, то мы сделаем видео, короче говоря, AirPods Pro сломались. Но ну, помните, как первое видео, короче говоря, AirPods сломались. Ну вот, давайте уже скорее поднажмем, ведь ролик будет дико интересным. Даже мне уже самому интересно, посмотреть, что же там будет. Всем до скорых встреч и чао-какао.